Когда ко мне приходит человек, я вижу у него друга, но не клиента. Я для друзей всегда делаю все самое лучшее.